Приветствую друзья! В этом видео я покажу, как заработать э, на буксе в май э, на своей страничке ВКонтакте. Переходим, я дам ссылку в регистрации в вот описании. Переходим в свой аккаунт. Выбираем код по заданию. И выбираем соцсети. И ищем в поиске можно выбрать описание задания и как писать. На сайте 415 заданий найдено. Давайте выберем легкое, есть и по 40 центов. И давайте выберем по одному центу. Там где работа, на буквально на пару минут даже секунд. Вот. На один цент можно подписать. Задание нужно подписаться на паблик, имя и на фамилия. Начинаем выполнять задания. И тут же нажимаем подтвердить задание. И нажимаем подписаться. И свою фамилию и на ВКонтакте. Все, задание выполнено ждем пока рекламентарь проверить задание это до 5 дней но ну, бывает и раньше в общем все что хотелось. ссылку я дам в описании сервис очень хороший выплачивает здесь есть много других заданий таких как регистрация с активностью, без активности, загрузка файлов. Все, всем спасибо, до свидания.